Почему не работаешь, тормоеды? Ай, Вася, кирпича нету. Дорогой кирпичи привез. Итак, Франция Вася. ах Я не думал, что будет так просто. Го, мир. Ну, го. Итак, продолжим эту легкую войну. Пошел, фон отсюда. Привет, Румыния. Я не Румыния, я Чат. Да здравствует Великая Империи инков. Мы самая сильная и продвинутая цивилизация. Никто не сможет отолеть нас. Вот так ты и появился. Круто, не правда ли? Поездка в Южную Америку была классной идеей. Мне приятно вновь увидеть своих детей. Это напоминает мне о моей Великой Империи. Она была самой великой на Земле. Извини-ка, твоя империя была лучше? Было много империй куда больше и сильнее твоей. Да что ты понимаешь, Португалия? Не все зависит от размера. По-настоящему значимо лишь влияние. Видишь эти страны? Все это мои тети. Это доказывает, что Испанская империя была великой. Вот на каком языке разговаривают в Южной Америке? На португальском? Что? Почему это должен быть... Как я инавижу тебя? Что я вижу? Это же какая-то неизвестная планета в пределах Солнечной системы. Эта планета может уничтожить Землю, презившись в нее. Назовем ее планетой Х. Итак, надо получше изучить эту планету. Стоп, что это? Бля, это пятно от чипсов.